друзья всем добрый день сегодня последний день июня а там уже смотришь июль август осень и зима пока есть вишни делаем заготовки сегодня я закрыла компоты раньше закрывала в литровые баночки сейчас закрыла в пол литровые удобно сейчас переверну вам покажу вот Главное удобно достаешь с подвала. И сразу же эта баночка уйдет на ура. С чего мы начинали? Вначале готовим сироп на литр на литр кипяченой воды я беру пол килограмма сахара. Все это беру литровой баночкой. Поставлю на огонь закипятила. Затем подготовленные банки разложила чистые вишни. Налила их горячим сиропом и поставила стерилизовать в кастрюлю широкую. Налила туда горячей воды, потому что у нас банки залиты горячим сиропом. Стерилизовала 45 минут. Обычно смотрю, чтобы под крышкой закипели вишни. Но я вот эти пол-литровые баночки я стерилизовала 45 минут. В одну баночку я добавила две штучки гвоздики. Посмотрим, какой будет вкус. Подготовленные, когда уже закрыли банку, переворачиваем. Для того, чтобы посмотреть, хорошо ли мы закрутили. Здесь не должно быть воды и не должно быть никаких пузырьков воздуха в бутылке. Когда остынет, можно будет выносить в подвал. И уже начало подготовки к зиме положено. Готовим сани с лета. У было варенье теперь вишни и еще хочу вам показать кабачки у нас пошли пошли кабачки я беру кабачки молоденькие этот кабачок я хочу заморозить режу его шириной дольки 8-10 миллиметров Такая долечка. Зимой можно будет достать с холодильника. И можно сделать кабачки в кляре. Можно сделать просто икру кабачковую с морковкой и с помидором. Тоже очень вкусно. Затем беру... Булек. Целлофановый. Раньше мы покупали вакуумные пакеты. Ну, мы поняли, что это пустая трата денег. Сейчас просто в пакет все собираю, закрываю его. Раскладываю ровно столько, сколько мне хватит, чтобы достать один пакет и сразу же его приготовить я думаю у нас семья из трех человек, поэтому нам хватит. Нам надо один кабачок. На один Закручу его таким образом. Все. И отправляю в морозилку. В морозильную камеру. Либо в морозилку нашего холодильника в нашем случае это морозильная камера и у меня есть специальное отделение еще зимы даже осталась и морковь морковка я ее на терочку натираю так удобно хорошо на борщ на суп на, на все Сначала положено к зиме готовимся и размораживаем холодильник то есть морозильную камеру друзья подписывайтесь на мой канал кликайте на колокольчик готовимся к зиме пишите комментарии Хорошего вам дня!